якорь якорь мы уже проплыли 10 метров блять он там там я такая отпускай дали да. точно ну и нормально да ну и все сейчас он туда он надо покидать вставай вставай не ленись Идет. Русь, и, идет, возьми сачок, сачок возьми. Давай, давай быстрее, Руслан. нашла Руслан. сколько? Нет, вот она, небольшая. Вот. Ага, сейчас скажи. А, жабы. Держи спинка, так. Просто держи. Ну, с глаз вон, и просто. Mm -hmm. Подожди. Ну, и что же тебе говорил, он здесь будет. Сейчас, подожди. Так. Сейчас, подожди, Рафа. Вот. Да. А? А, Да, Да. Да нахуй надо? Ларать я только. куда блять ты же отпускаешь нет как это отпускаешь не отпускаешь нет, конечно <сх2> <сх2> ты, я думал ты вообще рыбу не ешь <сх2> я тебя как-то спрашивал ты рыбу ешь я не лил, ты белый я... <сх2> <сх2> там блин я ж чипов <сх2> К... котлеты с них вообще обожаю отпускаю все Смотри, вот здесь вот. Далее. Вот сюда сейчас кину. Вот а вот чебак идет? Вообще нету? Никого? Но ну, здесь уже дня четыре такая фигня. Идите вон там ротанов хоть половите.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 дольчик а? да ёпки. самое главное это не лениться не лениться кидать и, и ждать просто не набраться терпения что думал ты я? просто приехал блять кидаешь и кидаешь как в холодильника ага прямо да. тут надо поработать постараться не падать духом. А в процессе она тукнет. Как говорится, под лежачий камень вода не текет. Сейчас я вот сюда дзягну. Вот сюда вот. Хопа. Вот правильно, я вот тоже сюда думал кидать.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 сейчас Кирак ну где и вытащил у меня еще вот сюда вот мыслишки есть покидать только вот мы лишнего проплыли оно вот там под кустами стопудово есть он под тем под зеленым кустом вот который за сухим он там там есть стопудово да Дерево он да там тоже должна быть Вон в том окне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 а она, я на твою смотрел Вы вот в большие туралы съездите, там карась клюет. Вот так В больших туралах в самой деревне Там вот, вот так вот ловят Там так. ведрами ее ловят, карася Там то та спиннинга с середины большие лапки под килограмм идут А такие вот, ну, грамм по триста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 Что говорите? У вас там щучина была? А, Кус, хорошо хоть блесна не сильно тяжелая. Так бы она у меня туда залетела. Там... <сёк> <сёк> На щуку? Там. А кто <сёк> там будет? Там карась, если ходит хули. Они... Хулием щуку искать. Ребята, тут же ловят, да и короткие. Пр Пропивают. <сёк> Там такие гоблины, которые видели. Да. Да. бы? Да. Друг на друга там Да. без Да. короче. Да. Дурачки, да, а а да. там дурачок же был. Больной, короче. Да. Да. Да. Да. Да. Да. там Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Четыре батарейки у меня было, еще три, наверное, осталось. О, ну Куда? Куда? березку. Ага. Блять, опять у меня зашлает. Проводок! Угу. Ух хуёшь, Щука! Да. Вон она прыгает, она два раза ручка. А, ну, надо гонять мальку.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 Ну ты не вовремя, но якорь кидано. Я скажу тебе так. Я научился тебя. Не надо говорить по любому мне или тебе. Про да, да, ну, как ты мне говорил, помнишь? Не, а, не но, но, но. да, да, да, ну, ну, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да не хорошая такая же Да, он них больше чем там? Да? Не-не-не, вот я говорю, как вот эта Как моя Все, бросай Бросай Ставь. Так, спиннинг нет ага. Вот здесь где-то она была А вот сюда пока просто не кидаю туда потому что ты спереди стоишь травы цепанул Кинь прямо вот сюда вот, вот. Да вот, вот, вот сюда она же тут было вот и потихонечку медленно как дерни отпустить дерни остановись как я той хуйней работал неутопляемый а?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 это мне блесну надо тащить. А у тебя так подыгрывай, так, еще вот так поддергивай. Потихонечку. Сантиметров 10 протянул, останови. друзья, все видели, как я сейчас щучку поймал? Как бы все видели. Я надеюсь, что все нормально было видно. Ну, какая-никакая, но эта щучка. А он видал, бобру погрызли прям вверх. Вон, видишь, сколочки торчат, стоят колы. Ага. Ну вот она. Вот она, моя щучка. Ты чуть-чуть дергаешь еще. Сейчас мы вам покажем, друзья, я продемонстрируем. Ну. Что вы можете по этому поводу сказать, Руслан? Начало есть самое главное. Да. Сам процесс. Оторвались от нуля. Так. Ну все нормально. Ну, какой у меня сам. Свежий рига. Да. Свежее мясо! Ну, кому не нравится-то? Всем нравится? У это еще отличительный запах. Вот если это конкретно травяное место okay. там вот ты ее кушаешь, она травой пахнет. А у судьбы, сочая, речная. Хороший да? Ну, так сделать, чтобы видно было, чтобы потом можно было фотографию сделать. Глаза не видно, пониже возьми пальцы. Да, а можно и О, но, но, а глаз Да ладно, хер с ним, нормально. Я уже переключил. Все, давай, не ленимся. Так, ну. Кстати, уебет за руки, Щука. Да ну. Тут только нахуй лось плывет, какой-нибудь укусит. На, no, no. так аккуратненько mm? Бля, ты же завтра поедешь. А может быть? Может, ты можешь сейчас протопопу позвонить? Нет, мы вечером а завтра вообще? Утро. Не, вообще позвонить ему не можешь. сейчас Задание ему надо дать. Но, но это. Короче, мне надо кедра примерно вот такой толщины метра три. Ну метровыми бревнышками. Три бревна. Федро. Ну, да, да даже можно сантиметров по 70. Можно штуки 4. Да, да я хочу биты сделать. Ризные. Просто. Мне кедр надо, блять. Так, сейчас серединку подзвоним, дадим ей утонуть. Три хватит? 3 хватит? Ну можно и 5. Там все равно грызной свалишь она. Ну, примерно, Не, это 7 по толстых. Ну вот такие вот, 2, да, подбиты с полторашку толщиной. Хорошо. Классно тебе домой. Да, куда? Ну? Вот ну, все прям у берега, блядь да. Вообще, туда Ну? ясно понятно, там трава Да? Бля, в траву саму зачем, подожди. Как-то что. А? Нет, нет, ты стой. Отчаливай, да? Да, поднимай якорь. Да. Поднять якорь. Да. сколько щуки поди тут стоит что, в глубине, думаю? конечно все она сейчас понесет или чё или проплыть на моторе ну, надо вот сюда, держи Да се. Да се. Нормально. Да. Ну и все. Отлично. Повернулся. Да. Нормально. Да, вот так. А там малька была блядь. И трава. Спокой. Трава идем. Что у тебя веревка метр? одиннадцать или двенадцать вообще трос шести тонновый шесть тонн держит шесть тонн трос держит этот там угнете да там доступа нету никакого какой-то вот на лодке но ну, я до туда не забыл не угу. сейчас дам утонуть и посильнее Порядки где хорошо. Вот, туда. Продолжение Да. Где же мой крокодил-то, блядь? Я прикалываюсь. Крокодилечка, ага. Такого у него Такого, чтоб лодку нахуй за собой потускал. Минут 10. Ш Штилем его потом делить. Но. Голову на трофей. Да. А там же ну, не такие огромные, да? На котлеты? Нет? На котлеты? Да. Маленькие офигенно тоже. Чистить, кто ты подготавливать на котлеты, неудобно. Угу. А так, сочненькое мясо, молоденькое. Странные дела творятся тут Сейчас вот тут проверим, что есть я туда первый раз был кинул, сейчас опять зацеп у меня травяной Все. О, как раз туда я и хотел Сука, трава, бля <laughs> no Самоубийца. Камикадзе. murder Правильно. В этом и все хороший вариант. Залина. знаешь, как на поле? Нет, там не было ни разу. Трубы. Там монстр. О, Это она? Нет, нет. Ты чё вон там, блядь? Нет, нет. Да вон там за кустом. Пошли туда, якорь подними. Она прям хорошая, блядь. Это не я, да? Конечно нет, ты чё? По-другому не так. Не видно, что рыба есть, нафиг. Тихо, тихо, тихо, не греми, ты его зря в лодку. Вода напитёт же. Конечно, нафиг надо. Так, сейчас уже скоро будешь скидывать. Капелька, вот где-то тут есть. Да. Да, здесь. Вот здесь И я рыб... Я рыбачил здесь. Ставь. Якорь, якорь. Весло, весло. Я, я, весло, весло, весло. Вот здесь она где-то бабахнула. Вот тут. А может, и чебак? Хуй, его знает. знаю. Нет, нет, Да там прокидывает, там видишь, кто тут Там пошел, тут он пешком, на пешкары. Конечно, тут через траву кидать, вообще киро. Пускай якой, пускай якой. А? А? Ну? Может, кто в болотниках и доходит? вижу отсюда, ну на стуле, да это мелкая, да это чебак. чебак, конечно, сейчас вот чебак плеснул слабо На блесну угу. на здоровую, походу. Ну, да. да. Вот, ну, вот это пробой, да. Поднимай якорь. Сюда? поедем. Да, ну, вон туда вправо пойдем, в там. Ну, попробуем туда. Спиннинг ложь сразу? Возду. Нет, нормальный. ложь, чтоб он под, под сиденьем был. А -а -а. Смотри, там зацепляешься. Воздух. Так. Че, я это вижу? <связь> <связь> <связь> <связь> Там травы нет, коряги или что там? А там походу дамба, нахуй мы над дамбой хуй пройдем? И что, давай Торяга. ее обойдем, нахуй вот. А? Туда? Не, мы вон там сейчас попробуем. Держи. Якорь бросай. Оп, мало глубины. Добавь. Что, не хватает? Или мы стоим уже? Нет? Все встает? Встал? Да. Нормально. Ты срекинь, что здесь какие крокодилы могут быть? Тут их надо вызванивать сейчас. Да мало ли, могут. Да куда бы они делись -то? Самое главное их поймать. Да, попробуй, по, по, это, потопи его. Да, да, да. Прям давай ему и по дну походи. Да ты нахуя сюда, ты в глубину кидаешь? Конечно, ты здесь корягу поймаешь. А там прям, да ты не туда, не к дамбе. Надо было вообще тут дляхуярить его туда, дать прям на дно лечь, и потом продергивать его сантиметров по 30-40. По Это же донная приманка. Ее на дно ложат и по дну таскает этот джиг. покажу как ей надо просто сейчас смотри на леску как она остановится прогружаться не здесь смотри на носик. смотри вот я тебе сейчас скажу как она утонет вот утонула все закрывай теперь протяни ее сантиметров 30 остановись пошел остановить дай ей опять упасть Понял. Вот так вот и играть Это донная Здесь может и судак быть В этом-то раздоле тут вообще вся рыба должна быть Тут и лещ, и все, и щука И даже стерлядка заходит Хуя у меня, леска не вся еще. Что это? Интересно, поймали, что нет? Утонул? Точно? Да. Ну и все. Тут вот эта дамба-то высоко стоит. Она метров пять, нахуй, утоплена. Прикинь? Вода какая большая. Бесполезно. Конечно. Все такие, такие. Да они везде на РТШ есть, они на РТШ везде есть, где глубина, где обрывы рядом есть, там она и есть, а так бесполезно, где мелко. Думаю, можно, где трава. Да там подход есть. Там же вон островок, там на машине доезжают до туда. Да и тут здесь. Ну ты понимаешь, здесь ты видел какие пусты Здесь сильно-то никто не кидает. А там остров, там прям рядом, с берегом, там кустов нет. А здесь пусты. Да и мы в глубине ставим, кидаем. Нормально. сейчас доматывай, поднимай. А? Доматывай, поднимай якорь, туда дальше отойдем сейчас. Дальше проплывем, чем ты закинул, чтобы нам оттуда можно было до сюда докинуть, где ты кинул. Туда куда-нибудь проплывем. Должна быть щука, вообще классная. Просто нам надо ее выцепить. Она стопудово уже, блин. Раз по пять, нахуй, возле наших блесен было. О! ба, ворот, нам же можно камеру опустить. Проверить. Я взял. Дожди, стой. Ну-ка, давай-ка, отожди вот здесь, здесь, <говорит> на мне.